Не отрекаются, любя Ведь жизнь кончается не завтра Я перестану ждать тебя А ты придешь совсем внезапно Не отрекаются, любя А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит в юга Когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга, Да ты придешь, когда темно. Не сможешь ты трех человек. Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно, не отрекаюсь любя.